Здравствуйте, меня зовут Владимир Исаев и вы на канале «Помощь с компьютером». В этом видеоуроке я наглядно покажу, как настроить WebDAV в любой операционной системе Windows на примере Windows 10. WebDAV будем подключать как сетевой диск с автоматическим восстановлением после выключения и включения, либо перезагрузки ноутбука, либо э, ПК. Давайте приступим. Все буду настраивать я на ноутбук, который стоит около меня. На нем еще ничего не настроено, то есть все шаги, которые я выполню, они позволят вам работать с веб как с севым диском. Мой облачный хранилище находится за VPN-соединением. Веб-дав это альтернатива работе SMB, то есть вы подключите, будете использовать другую службу, но при этом будете работать пользователем как с обычным SMB, с севым диском. Облачный хранилищ позволяет работать как в вебе, так и через например, Яндекс Яндекс.Диск, OnDrive, OnCloud, в моем случае используется OnCloud, так и через WebDrive, либо сетевое расположение. Подключить как сетевой диск, либо добавить сетевое расположение. Нюансы, которые я заметил, пытаясь разобраться, как настроить автоматическое восстановление, отличается в том, что если вы добавляете сетевое расположение, у вас будет все работать. Но после перезагрузки вы не подключитесь. У вас будет либо ругаться, что нет соединения, либо будет ругаться на логин-пароль, который даже через диспетчер учетных записей не добавить. Подключить сетевой диск тоже не всегда получается, потому что он бывает теряя соединение после сетевого расположения. Как это все сделать, я вам покажу. Очень легко это все. Давайте приступим. Первым делом мне требуется запустить VPN, так как облако находится у меня в корпоративной сети запускаем дожидаемся как запустится сгореть зелененьким откроем браузер корпоративное облако нашей корпоративной сети которая развернута на open опенсорском приложении owncloud если вас будет интересовать как это развернуть с удовольствием вам покажу Ничего сложного такого нету, Очень много мануалов официалов OnCloud. А. Также к этому приложению имеется очень много разных плагинов, такие как, например, OnlyOffice, который позволяет работать прямо в веб. И плагин Play работает, который позволяет перекидывать файл прямо из вашего проводника в веб и обратно. Но не каждому пользователю это удобно. Из-за этого предусмотрен WebDAV. OwnCloud нам предлагает сразу вот такой адрес где указывается полный путь до вашей файлового хранилища, где вам предоставили файлы, вы предоставили файлы, либо которые файлы вы создали. Все эти файлы будут у вас как находиться на сетевом диске, но при этом не занимать мест на вашем диске. Этот путь нас будет интересовать. Но перед настройкой нам требуется выполнить несколько манипуляций. Первая манипуляция – это настройка доступа в реестре, то есть мы открываем «regetted», открыли. Нас интересует вот этот путь. hk.localMachine, System, Curing Control Set, Services, WebClient, Parameters. Путь указывает на работу службы WebClient. В этом пути мы находим два параметра, которые нас будут очень сильно интересовать. Первый параметр это basic auto level. По умолчанию может стоять 0 либо 1. 0 это нет разрешения вообще. 1 это более такие явные разрешения, с которым вибдаф уже будет работать. Либо полное свободное разрешение это значение 2. Я проверял назначение 1 и назначение 2, все работает отлично. Поставим единичку. Выставили. Дальше. Вас может быть интересовать вот этот параметр. File sas, Limit Bytes. Это параметр, который отвечает за. Максимальное а, возможно перемещение файла. По умолчанию обычно стоит 50, мега, 50 мегабайт. Чтобы увеличить его до какого-то другого размера, вам лучше всего загуглить. Например, чтобы выставить значение более 4 гигабайт, вам требуется выставить значение здесь 8F. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И нажать ОК. После этого у вас изменится возможность добавлять файлы не более 4 гигабайт, вместо 50. Но в моем случае сейчас не актуально, то есть я оставляю по умолчанию. Выставили. Basic Contribution Level. Все. Нас реестр больше не интересует. Закрываем. Теперь. Второе, что нас требует, это запустить службу. По умолчанию служба веб-клиент отключена. Здесь вы можете увидеть ее под названием Веб-клиент по-английски. Сейчас, вот, она остановлена. Само собой, если у вас русская версия, то здесь уже надо искать ее через русский веб-клиент. Открываем. Здесь полное описание, чем она позволяет. То есть она позволяет нам работать с интернет-облаками. И почему-то она по умолчанию не запущена и требует запуск вручную. Выставляем автоматически применить и запускаем ее, чтобы сразу настроить нам наш веб-ДАВ. Запустили. Запущено. Закрываем. Закрываем. Теперь нас интересует уже настройка веб Нажимаем подключить сетевой диск. Открывается вот окошечко. Здесь выставляем две галочки. Так как первая галочка – это восстанавливает нам подключение после включения компьютера либо перезагрузки. Вторая галочка – это отвечает за учетную запись, которая используется у вас в вашем облаке. То есть вам надо знать логин и пароль. В путь мы указываем вот этот адрес, который мы нашли. То есть правая кнопочка «Копировать». Скопировали. Где папка «Вставили». Локальный диск, выбирайте любой, который вам нравится. Это диск, будет, который будет присвоен вашему WebDAW. Я оставляю по умолчанию Z. Все. Выставили, нажимаем «Готово». Здесь нам требуется ввести пароль от нашей учетной записи, без домена, без всего. В моем случае. И нажимаю «Ок». Проверяется попытка подключения. Если все успешно, WebDAV открылся. Вот такое разрешение. Бывают случаи, когда у вас а, приводит пароля, снова просит ввести пароль. Такое возникает из-за того, что имеется SLS-сертификат, либо его не имеется. Не пугайтесь, просто вводите снова пароль, и у вас откроется. Я, я с таким сталкивался просто и сразу об этом и сообщаю. То есть, вы вот, как видите, файлы одинаковые. То есть, допустим, если мы хотим здесь создать какой-нибудь текстовый файлик. сейчас мы собновимся. обновимся файл появился то есть у нас все работает все отлично теперь наша задача это перезагрузить и проверить что наша система подхватит и восстановит соединение с webdome перезагружаем ноутбук Закрыл. Авторизовались. Открываем сразу проводник для наглядности и видим, наше облако сейчас недоступно. И удает вот такую ошибку. Окей, отлично. Запускаем VPN, так как наш облак находится в корпоративной сети. Запустили. VPN подключился. Может потребоваться несколько минут, то есть 1-2 минуты, чтобы соединение восстановилось. Бывает, автоматически соединение восстанавливается прямо сразу же. Проверяем в моем случае. Видите, соединение не восстановлено. Дожидаемся некоторое время. И пробуем снова. Видите? То есть я поигралась с ошибками, но после этого у меня все запустилось. То есть такое бывает иногда. Все. Открылось и работает. То есть здесь по сути получается, что не переживайте, если у вас после запуска VPN, либо включение компьютера у вас не открывается и ругается он как в моем случае, то есть наглядно показал даже ошибку. Это, это нормально, так идет, в первый раз, когда вы включили компьютер, у вас произошел запрос на восстановление соединения. Само собой, он не нашел адрес, он откинул запрос. Мы запустили VPN, у нас снова через какое-то N время пошел запрос на восстановление соединения. Вот это время надо дождаться. После этого 100% у вас запустится. Вот и все, по сути, вы увидели, что требуется, чтобы работал WebDAV в вашем операционной системе Windows. То есть нам требуется, еще раз подведем итоги, запустить службу веб-клиента, выставить параметр 1 или 2 on Creation Level и настроить сетевой диск. Все. На этом видеоурок хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то смело задавайте в комментариях к видео. А так ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И приглашаю вас на другие мои проекты. Это сайт ру и инстаграм канал. Всем спасибо и до скорой встречи.